По сути, по сути, своей, а, короче, блин, что-то я хотел сказать, и вылетела мысль. Прям вообще. О чем мы еще говорили? А, не шипишь. Не шипишь, не шипишь, не шипишь. И что я хотел сказать-то? Слушай, это конечно жопа. Не, но ну, можно сделать -то того, что я спросил Нине. Ну ладно, я это записал. А, все, я... окей, окей, без проблем. Слушай, без проблем.